Oh <music> Привет, подписочники этого канала. Это человек. -то. Я сегодня собрал ревку на топ-скине. Абсолютно ни копейки, не депл. Еще раз вам огромное спасибо, кто пополняет по промикам, потому что мне с этого идут деньги. Реально вам огромнейшее спасибо. 12 тысяч с половиной накапало. огромное вам респект. 40% у вас есть промик, от же 4 рки. Вообще эти деньги идут на прокачку, но сегодня я захотел сам собрать свою же ревку. Очень давно я кейсы для себя на топ-скине не открывал. Сегодня мы поделаем, посмотрим, что с этой ревки можно бустануть. Да, кстати, следующий ролик будет... Будет прокачка подписочника на драгон лоры. Ну, реально будет крутой ролик. Мы возвращаемся к старой рубрике. Кстати, на топ-скине есть DL, он стоит 239 тысяч. Я понимаю, что с 12 тысяч очень сложно дойти, но тем не менее, мне интересно, сколько вообще можно поднять с ревки. Раньше вам нравились ролики, где я показываю, сколько с ревки выходит. Ну, вот сегодня 12 600. Сразу идем на жесткие кейсы. Я вообще не знаю, выйдет ли этот ролик на канал или нет. По примеру с Изиком. То есть, там, если что-то выпадает с ревки, я оставляю ролик. Ну, типа, если нет, то естественно ролик не залетает. А первые кейсы у нас защитная сетка. Она, кстати, может быть дорогая, но здесь нечего ловить абсолютно. 5 потратили, причем в разы больше. Окей, еще 10 ванилокейсов кейсов. Но это в принципе, наверное, не самый годный выбор вообще, потому что есть кейсы в разы лучше. Но тем не менее, окей. Допустим, топ скин. Допустим, ванила кейс. И, кстати, Крава Паутина. Она может... Ва, хладнокровный, ёпта, подожди. 4 500. Вот это поинтереснее 9 400. Но в небольшом плюсе это не так интересно, потому что всего лишь плюс косарь. Самое прикольное здесь это гладиатор кейсы Когда подписочникам, то есть вам ничего не выпадает в прокачке, я предоставляю возможность открытия вот этого гладиатор кейса. И то, что выпадет, мы выводим подписчику на аккаунт. А открывает человек. Реально, я давно, блин, для себя топ на топ-скине не открывал. Так, вот сейчас надежды на юспик, если он... О, бля, он дешевый Ну, это 5 вот Мы потратили семка Ну, типа, ну, нифига не равносильный обмен ну, окей, хотя бы мы не сразу слили И на том спасибо. А спойлерну, реально, если вы видите ролик, значит, что-то интересное дропнулось. Блин, ну здесь кал. Типа, черный глянец, разделенная толпа, но это ни о чем. Черный глянец за тысячу, рублей, блять. Окей, еще опять гладиатор кейсов. Причем вот этот кейс реально, ну я даю прям возможность подписчикам открывать, которым ничего с прокачки не выпало. И типа мы забираем дроп. Кстати, пламя. Пламя, вот вопрос: э, ну, Юмпик, по-моему, недорогой. Юмпик, по-моему, блин, он нифига недорогой, это не дико. Ладно, еще. Гладиатор кейс должен отыграться. Это типа реальный кейс, на котором. Адекватный сбор. Ну и типа может что-то выпасть. Нормально, и, типа, аляхудрод, ножи. Же... Распространение, блять, ну... Ну, типа, ну, на ну 4700. Кстати, распространение очень хорошо подорожало. То есть там реально цена офигенно бустанулась. Ладно, помимо гладиатор кейса еще был кейс. Я его сейчас, кстати, найду. Надеюсь, блин, кейса дофига добавили. Очень сложно сейчас искать. Кейс подписчиков 2.0, кейс подписчиков где-то был. Он, кстати, подешевел. Кстати, можно тут кейс. Давай-ка мы кейс ковбой долбанем. Тоже из серии Гладиаторы и ванила. Ну, типа, тут я, по-моему, окупался. Ну, то есть эти кейсы реально неплохие. И просто будем надеяться, что выпадет что-то хорошее. Здравствуйте. Повстынный повстанец. Неонарчиком, а повстанец-то. Блин, а какой фига он такой дешевый? Типа, это же. Скин со старых коллекций. Это же не кейс, это же не кейс, это вроде коллекция, пустыни повстанец. Почему он такой дешевый? Ну серьезно, ну блин, я думал, он будет офигеть, как дорог-дорого стоит, но ну, нет. Подтвержденное убийство это дешево. Это. А, это 5800. Вот в принципе, о чем я и говорил. Если скин подтвержденного убийство нормальный, ну типа хорошего качества, то он дофига стоит. Так, кстати, человек-человек, спасибо огромное. Я каждый раз буду говорить, что писали в группу топ-скина. Здравствуйте, можно сказать, кейсу человек-человек. Вообще пишите на все сайты, которые знаете, что мой кейс добавлено, типа, я надеюсь, что я заслужил. Кстати, ребят, немного прорекламирую предыдущий ролик, про прокачки заговорили. Короче, там прокачка на DL была, советую посмотреть, кто не посмотрел. Мне там реально нужны просмотры, потому что хочется делать крутой, интересный контент, именно дорогих блин, прокачек. А если не будет просмотров, я опущу руки именно с этим прокачком, поэтому поддержите, пожалуйста. Тем временем у нас золотой бустер. Ну, типа, типа, типа, мы кстати проверяли кейс бустера, по-моему, на GG-дропе. А вот здесь вопрос, как он выдает, потому что, а, неплохо, а тут дикое пламя, а вот это хорошо, а вопрос качества, а качество адекватное 7500. У нас, кстати, 4 единички на балансе было бы круто, если было 5. Но окей, а, золотого бустера открыли алмазный бустер. Кейс нифига не дешевый, но на 3 штуки у нас хватит. 3 баха и, и, и, и, и по рукам. 3 баха и пойдет. В другом случае мне неинтересно. Блять, ну не у него норкс. Кстати, но погребенный дешево, не он норм может быть, может быть, не стоит денег. Эм, окей, алмазный бустер, что-то как-то результаты хорошего не показал. Нужен баг и все, и по рукам. Но что то пока что топ скин сегодня. Ну вот, блин, почему так? Почему подписчикам дропается с гладиатор кейса нормально? Почему я, блин, на гладиатор кейсе слил? Так, есть еще кейс за 910 рублей. Короче, кейсы сегодня, по крайней мере, в диапазоне до косаря выдают. Потом уже какая-то проблема с доступом. Сами знаете куда. Ладно, но все же я надеюсь до сих пор на... Ну, пиксельный кому 700 рублей или сколько? Тысяча рублей. Ладно, 3 300 Давай-ка мы фастиком. Я все-таки хочу немножечко хотя бы как-нибудь бэкнуть балик. Типа, у меня было 12 тысяч. Топ-скин. Верни, пожалуйста, кровные реферальные деньги. Ну, типа, тайны тут дорогое открывать, я не знаю. Есть топ-тайны. Причем тайны обычные, да, стоят гораздо дороже, чем топ-тайны. Ладно, топ-тайны. Это вообще, наверное, неразумно. А -а -а -а -а! Это фарм тайного. Блин, я думал, типа, ну я не... я не шарю за эти мемы. Ладно, в живом цвете. Ну, блин, косарь. У нас 3600. В апгрейды идти честно, я очкую. эксклюзивно, я надеюсь, это не карточка, да, это карточки. Слушай, ну, блин, я даже не знаю, если так дальше пойдет, будет ли ролик на канале, но опять же, Бля, кейс любовницы выйти. Кейс войтиницы 3500. ⁇ Ёпты, если он нас сольет, это good game well будет. Ну, поехали. Блин, топ-скин, ну вот, может же нормально выдавать, ну но что сегодня за херня происходит? Блядь, атомный сплав. 300-500 рублей, сколько он стоит? Ну... Но нет. идем в оба герейт. Использовать баланс. Давай-ка мы сейчас полностью баликом сделаем. Ну типа мы офигенно слили. 6000 Делаем 6000 тысяч. В теории должны. Баланс пол балансом. 34 процента. Ну он должен зайти, ибо мы слили дофига по логике. Блять, он не зашел. Йокей. Есть алмазики. Давай за алмазики попробуем. 1400 капитан прайс. Поехали. Давай какой-нибудь Азимов. Но сейчас должен точно. Он же на алмазах обычно сейвит. Главное не синку, ёптать, какой поджигатель, ну топ скин, блин, ну чё это за прикол, поджигатель выпал, блять, 23 рубля Но есть плюс вот такого дропа, следующий ролик это будет прокачка подписчика, поэтому, блин, но тут шансы я себе офигенно всрал, то есть подписчику в теории должно выпадать норм и, наверное, все таки ролику место быть, потому что вы видите всю картину, как она есть. Не всегда же заливать супер-мега-офигенные open кейсы. Нет, пусть, в принципе, будет так. Мы собрали ревку. Раньше это было интересно. Я надеюсь, сейчас вам зайдет, что можно выбить с ревки. Ответ. Если ты не делаешь прокачку, то не выпадает нифига. Давай еще раз пробуем кейс за 910 рублей. Две штуки, 1800. Это не... Ну, это нифига не дешево. Если выпадают два шерпа, ну, гг. Хотя, типа, 500 рублей остается. Музей Элиты, кстати, он нас начал бэкать. У нас начал бэкать, а тем бэй что получится? 1600. Ну, блядь, не такой а ты хороший бэк. Фастиком давай. Понятно. Фастиком. Кибер, блядь, безопасность. 1000 рублей. Фастиком. Ночной ужас. А денег больше нет. Блин, ну, давай все-таки попробуем апгрейд. Мы же все-таки слили. но ну, топ скин. Пожалуй, 100. 32%. 12 тысяч. Это не сорокет, как было на прокачке подписчика, но тем не менее, это, блядь, это 12 тысяч реферальных. Как бы хотелось что-то с этого поймить, получить. Есть случайная тайна, да, по случайная, ну блядь, это там, ну блядь. Хорошо. Если нет баланса, кейс человека, как показывает практика, откроем фастом. Блядь, ну практика не обманывает. Вообще нужно оставить 2000 на прокачку саба. Ну, то есть я думал, честно, будет вообще в разы лучше. Как оказалось, ну, чё то не особо. Ну, вот реально, то есть нужно оставить 2000 на прокачку подписчика, чтобы не закидывать свои деньги. Мне жалко, скажу честно ну как то ну вот как то так типа ночной кошмар дигл не сказать что супер круто хотя блять, тысяча... потратили мы 200 фастом все-таки кейс человека он выдает походу на лоу баланс 2300, небольшой фастиком, давай будем делать 700 рублей, у нас 1900 Попробуем вот эти новогодние кейсы Опять же, фастом, потому что 200 рублей Ну, для меня это не особо интересно, скажу, как есть 1000 рублей, 1800 Бля, сейчас цель, знаешь, нафармить 2000 на прокачку подписчика 700 рублей, есть кейс, я так понимаю, стримера, потому что Ютуба нет Да, скорее всего, стримера, раз есть twitch окей Открываем кейс Samsung Пека Sam samsung Пек, ну да, все правильно надо что-то, блядь, дорогу. картель, 100 прямо с завода, и я скажу, это очень хара, но нихуя. Ладно, 1400 рублей. Еще раз, Samsung PEC. Ой, неплохо, 4 единички. Ну и все-таки давай фастом попробуем. Блядь, хорошо. Вот это хорошо. Вот это под сейф. И все-таки 2000 мы точно оставим. Нихуя, я сделаю апгрейд на скин за, за 2000, чтобы он просто, блин, был. Использовать баланс. Голубые брызги допустим, мы крафтим. Ну, на максимальном шансе, потому что что-то, ну, типа, нужно не что-то, нужно 2К ставить на прокачку. Все, найс. Nice. Он есть, прокачка будет, ребят, все будет, деньги есть. У нас остается 10 тысяч, и 2000 скин, которые трогать мне нельзя, потому что в миллион раз это будет что? Напиши в комментариях, я сейчас отвечу. Правильно, это будет прокачка. И алмазный все таки бустер, я хочу пойти по дорогим кейсам, ибо нужен нормальный дроп. Ну, знаешь, что-то наподобие такого ножа, либо перчаток, императорская клетка в офигительном качестве. Ну, кстати, тоже пойдет. Типа, блин, все... 7... А, подожди, кейс-то не дешевый. Но ну, опять же, ну да, кейс дешевый. Пробуем еще раз фастиком. Не нуар, блин, говно. 4600. Вроде бы алмазный бустер. Вроде бы кейс дорогой. Ну, хорошо. Хорошо, что на самом деле-то ничего и не хорошо. Давай, два черных галстука. Какие-то скин из кейса вытащил, все зависло. Блять! Я думал, он выпадет! Ладно, ладно, пойдет. Ну, в принципе, 3000 Но мы тем временем оформим эти алмазики. Я надеюсь, что с алмазного кейса что-нибудь дропнется. Ну, типа, с кейса за бонусы. Остается... Так, здравствуйте. Остается 2 700. И все-таки возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Гладиатор кейс. 2 800 хорошо. 1000 дань уважения может быть. Заговор говно. Убийство неплохо. Два кейса обычным открытием. А, подожди, я же нажал обычным. Стой, то ли я стою, то ли лыжи... Да, я нажал обычным, почему он у меня фостом долбанулась? Обычный режим. О, смотри, смотри, блядь, прокрутку сломал нормально. Пламя, до свидания. Разъяренная толпа. Ну, типа, блядь, ну... Ну, как бы ладно, 1500. Фастиком. Ну, просто нужно какому-то логическому завершению в этом ролике прийти, ибо сейчас мы по факту стоим на месте. Кровавый спорт. Здравствуйте. Короче, делаем апгрейд с кровавого спорта, потому что это будет, ну, реально просто пристояние на месте. 9000 рублей. Давай апгрейдами, если кейсы не особо. Ну, кейсы по факту не особо. Заходит апгрейд гуд, не заходит хуёво, но все таки нужно... Блядь, как же это было, блин? Че, у нас осталось два куска? Ну, это 12, это не 40 тысяч, опять же, как был на прокачке, тут не так обидно. И плюс здесь я вообще ни копейки не закидывал, это все таки ревка. Капитан Прайс, поехали, фастом... Лидии нет. Пошел я в жопу. В общем, ребят, такой ролик должен быть на канале. Ну, вот вы видите все как есть. Никакой подкрутки, ничего. И вот так может быть. Ну, то есть, по факту мы долбанули в ноль. И у нас остался голубые брызги, но это я повторюсь, миллион раз оставлю на прокачку подписчиков. Всем спасибо. Ролик будет называться Собрал ревку. Что будет, если человек соберет ревку? Ну вот что будет. Ни хрена, блин, не будет. Будут только деньги на прокачку подписчика. Но все-таки еще раз всем огромное спасибо, кто пополняет, потому что благодаря вам я могу не депать и а снимать контент и вас же, блин, прокачивать. На этом все. Это был человек человек всех еще раз с праздником, наступившим Новым Годом и всех э, с прошедшим Рождеством. Оно было вчера, блин, я не успел вас поздравить, но до новых встреч, увидимся на этом канале.